И что мне было самоопределяться, если я хожу, я разговариваю? Как? Я не понимаю этого. И кому-то я должна доказывать, что я живая. Не надо никому доказывать. Нужно осознать. Ты сама на себя накладываешь образ увядания. Наложи образ, семечко, развивающийся. Вот только посадили. Но, Антон, я И все у тебя получится. Себя... Кто-то готов вступить в диалог? Я готов. Давай. Ты кто? Кто такой мужчина? Ты не знаешь, кто ты? Кто такой живой? Да, это мое имя. А ты его сам себе выбрал. Называя человека определенным именем, ты накладываешь на него определенный образ. Фамилия говорит о том, как вы себя будете вести в обществе. А родители в втихаря придумывали секретное имя. То есть уже два имени. А иногда просто ходили на тонкий планы и там так вот разберись со своим именем что оно означает и ты поймешь откуда у тебя те или иные черты характера в любой момент можно выбрать самому себе любое имя то есть она называлась именем что такое имя научитесь сами себе отвечать на этот вопрос кто я я стадии саморазвития и не надо ничего ломать просто осознать надо а ты куда пошла с мечом и с флагом если на словах говоришь значит мысли в мыслях то же самое это не просто базар ты ты вот этими словами ты творишь ты образы накладываешь так ты же сама с мечом пришла что ты хочешь? Меч не надо носить с собой. Если с ненавистью, то ты проиграешь. Ты сам таким же становишься да. агрессивным. Отождествили нас с персоной, с паспортом, с бумагой. И вот люди начали говорить: я по паспорту такой-то, им нужны мои данные. что им нужно сообщить? Я говорю, ну сообщи там: объем бюста, объем бедер. Трудно себя отделить от паспорта. Ты его можешь не передать. О, видишь, ты даже с бумажкой не можешь расстаться. Ты по паспорту. Кто был первый создан? Паспорт или ты? То такой паспорт? Она его живила. У тебя два там, что ли? Раньше вообще без бумажек жили. Знаю. То есть, возможно же и без бумажек? Наверное. Наверное? А паспорт кто выдал? Кто создатель паспорта? Прежде чем самоопределиться, нужно растождествиться. Самый большой труд в жизни – это самовоспитание, самообразование. Я тебе указываю, почему тебе трудно. Если ты это осознаешь, тебе будет легко. Это буквально запрограммировали все. Перестаньте думать программами.